Сегодня обзор светосигнальной громкоговорящей установки Алмаз второй версии со встроенным звуковым устройством, пультом управления и расширенным силовым блоком. При включении блока загораются светодиоды на передней панели. Управление самими световыми приборами и звуком Происходит с пульта. Можно провести аналогию с пультом управления Илины. На передней части также присутствуют четыре кнопки. Мануал, айрхорн, свет и горячая клавиша. А управление некоторыми другими устройствами, такими как внешние стробоскопы, происходит непосредственно с самого блока. Через три элемента. Силовой блок позволяет э, включать правой верхней кнопкой на пульте отдельный режим света. Причем можно включить или отключить при этом дополнительные световые устройства. Режимов на самой панели на данный момент 6. Переключаются они правой боковой кнопкой. И также переключателем с левой стороны у нас включается стояночный режим. Отдельно. Правая верхняя кнопка, отвечающая за свет с фиксацией. Остальные нет. Остальные три кнопки отвечают уже за звук. Левая нижняя... Левая, верхняя. Каждого из этих сигналов есть два вида. И правая нижняя кнопка, так называемая горячая клавиша, включает основной звуковой режим, Который не будет отключаться, пока снова не нажать кнопку. Основных режимов есть четыре вида. Сейчас был первый. Также на пульте еще должна была быть индикация работы панели в данной области. Но по некоторым техническим причинам данная возможность пока что не реализована. Режим, который будет показываться на дополнительных световых приборах, обозначает 4 светодиода. Переключаются они с помощью кнопки. Итак, первый режим. Также есть возможность объединения двух каналов. Это будет видно на стробоскопе. Далее третий режим. И четвертый. Итак, наше видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Оценивайте наши старания. Пишите свое мнение в комментариях. Если понравилось, ждите продолжения. Подписывайтесь. Извиняемся за задержку видео с инструкцией по сборке первой версии со схемой, прошивкой и ее объяснениями. Но оно обязательно будет. Мы работаем над этой темой. Также, если вы захотите. В совсем недалеком будущем выйдет видео с кратким описанием устройства нынешней второй версии. Мы разберем панель, разберем силовой блок, покажем, что там изменилось и что появилось нового. Еще раз всем спасибо за просмотр. Хорошего времени суток. До свидания.